И всем привет, друзья, с вами снова я, Альмир, и в этом видео, друзья, я продолжаю свой хардкор Let's Ну что ж, давайте запускаем интро. Кстати, это интро мне сделал мой подписчик. Пожалуйста, оценивайте его по пятибалльной шкале, например, в комментариях. Ну что ж, запускаем интро. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось мое интро который сделал мне подписчик ну что ж давайте продолжим наш выживание друзья как вы видите друзья вдали я убрал все эти короче туман поэтому вот выглядит вот так вот красивее я, я считаю короче в этом э -э -э серии друзья мы будем короче строить себе дом надо уходить подальше от этого пещеры друзья потому что там много мобов вот. интересно все эти вещи у меня поместятся на инвентаре я не знаю да а все поместились друзья давайте сейчас заберем все эти наши вещички так сказать и пойдем куда нибудь друзья блин уже наступает ночь надо бы побыстрее друзья все это сделать или вообще лечь спать давайте сперва поспим друзья что мобы не, не успели заспавниться друзья так спим Давай спит еще давай солнце быстрее Блин, сделал три раза случайно скриншот экрана, да пофига. Так, забираем нашу кровать, друзья, и погнали куда-нибудь. Так, щенки прогружаются, у меня 24 fps, друзья. Это в принципе нормально, но так, давайте, кстати, набьем себе этих живностей чтобы в дальнейшем покушать. Умри, козел! точнее барашка так давайте ищем какое-нибудь хорошее место друзья опять тут барашки так тут тут болотистое место друзья наверное нам здесь и мы будем наверное жить как Шрек кто знает мультфильм Шрек друзья то ставьте лайк так, друзья, заберу у вас э, немножко, пару времени, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, как вам мой летсплей и хотите вы его продолжение или нет. И, кстати, друзья, забыл сказать, в Ютубе происходит такой баг, который вас случайно может отписать от канала, пожалуйста, проверьте, не отписались ли вы от меня. Ну, что я продолжаю искать себе какую-нибудь хорошую местность, друзья. Так, блин, тут мне не нравится. Потому что тут болотистое место, друзья. А в болоте обычно спавнятся эти все слизни, блин. У меня лагает. 26 FPS, друзья, наверное... Ну, не наверное, друзья, но видео это будет очень сильно заметно. Так. Ух ты, друзья, я нашел проклятый Майнкрафт, тут одна береза стоит на воздухе, капец. Ух ты, друзья, это точно проклятый Майнкрафт, смотрите-ка. Так, друзья, в принципе, я нашел хорошее местечко. Вот, смотрите-ка, тут даже есть розы и сахарный трассик. Короче, очень красиво я буду тут строить домик. Ну что ж, давайте его строим. Сперва я покушаю, чтобы восстановить голов, естественно. И теперь строим на быстром перемотке, друзья. This will be true. that <laughs> Так, друзья, пока что полчаса у меня примерно вот так. Ну что ж, продолжение выйдет в следующую серию. Надеюсь, вам понравился это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал. И всем пока, друзья.